Во-первых, что важно понимать для успешного бизнеса – это ценообразование. Ценообразование – это имеется в виду спрос и предложение. Цена формируется за счет двух факторов. Да, если она свободно формируется, я имею в виду, да, то есть если это не извне поставлена какая-то цена, вот такая-то она и стоит. То есть, она формируется за счет двух факторов – спрос и предложение. Как мы говорили ранее, обе стороны – и покупатель, и продавец – преследуют свои интересы. Именно по этому принципу формируется цена. То есть, чем больше спрос, тем цена логично выше. По мере повышения цены, постепенно повышается и предложение. А рост предложения ведет к снижению спроса. И, следовательно, к снижению цены. Если предложение большое, а спрос маленький, цена падает. Таким образом, цена отражает взаимосвязь между спросом и предложением. Но за счет изменения значения спроса и предложения, во времени цены меняются и формируют определенные ценовые колебания. Да. Значит, вы это можете сейчас увидеть на графике. Ну, например, возьмем уникальный какой-то автомобиль, там, Ferrari 375 Америка 1953 года. Он стоит очень дорого, более 1 миллиона долларов, так как предложение ограничено. Их произведено всего 11, соответственно, цена будет расти, да, то есть... Один, один автомобиль и куча покупателей. Ну, покупателей гораздо больше, нежели продавцов. И совсем наоборот происходит, когда продается какой-то стандартный обычный автомобиль. Ну, например, какой-то Renault. Автомобилей такого класса много, то есть предложение большое, значит, цена будет падать. Есть индикативная цена, есть, ну, то есть индикативная цена это цена афишированная. Да, то, что мы видим там. Вот, прошу столько-то денег. Ее можно увидеть, например, и всех товарах обычных рынков. Ну так, вещевые, вторичные, автомобильные там, и так далее. Детальные, то есть, что имеется в виду, индикативные. То есть, продавец просит 100 тысяч долларов за автомобиль. Это индикативная цена. Но покупатель, например, готов заплатить 50 тысяч долларов, то есть, в половину. В зависимости от количества покупателей и продавцов данного товара, цена будет двигаться в направлении дефицита участников. То есть, где участников меньше, в том направлении будет двигаться. Если продавец товара один, а покупателей много, значит цена может вырасти с 50 до 100 тысяч или даже больше, ну, по методу аукционных торгов. Или же напротив, если покупателей один и а продавцов много, реальная цена может упасть до 50 тысяч, ну и ниже. Если же хватает и тех и других, цена может стать 75 тысяч и будет приемлемой для обеих сторон. В итоге 75 тысяч сформировалась, например, цена равновесия, так она называется. То есть цена, по которой уже осуществляются сделки, и это и есть реальная рыночная цена. Этот принцип применим ко всем типам рынков. Да, то есть для того, чтобы покупать товары, ну Почему это важно вообще для бизнеса? Ну, например, если взять какие-то ну, товары первичной необходимости, такие как хлеб, там, допустим, молоко, я знаю, там какие-то лекарства, да, там есть максимальный ну, потолок, сколько можно поставить цену. Ты можешь купить это хоть за, э, за несколько центов, но ты не можешь поднять цену слишком много. Да, то есть ты какую-то прослойку только можешь добавить, государство не позволит. А важно выбрать товар такой, на который можно поднять планку сколько угодно, да? то есть реально исходя из спроса и предложения. То есть можно дать пару центов, но если этого нету на рынке, продать это хоть за 5 миллионов. Оно не важно. То есть никто тебе не будет ставить палки в колесах. вот при выборе бизнеса важно понимать, что лучше всего выбирать бизнес, исходя из э, того, чтобы цена формировалась свободно, была в свободном формировании, то есть исходя из спроса и предложения. Ну, на данный момент конечно большинство рынков входит ну, в эту категорию то есть будь то там какие-то там не знаю например будь, можно взять там, мебельный завод там, он производит может поставить на ту мебель абсолютно любую цену да, или там вот как продаются э, ну, вещи какие-то там гермес ну, дорогая там какой-то какой ремень может стоить 20 тысяч долларов ну и больше ну и тому подобное. Так же самое и на фондовом рынке. да, То есть акции Apple растут и растут, растут и растут по 60% примерно в год. Э -э акции Tesla тоже самое растут ну, очень много. Они за последние два года где-то выросли порядка э 400%. Да, где-то так. Ну, это с момента э -э начала пандемии. И, ну, с, прям с февраля месяца тогда все упали. И с того момента начало расти, расти, расти. Я посчитал так, потому что я купил... На самом низу, мне так было интересно. Ладно. Значит, дальше. Об этом мы, конечно, поговорим на практической стороне занятий. Сейчас давайте поговорим дальше. Перейдем к другому. К другой тонкости. Да? То есть, следующий важный момент. Это ликвидность. Что такое ликвидность? Ну, то есть, скорость и цена. Да? Ликвидность – это возможность превратить товар в деньги в кратчайшие сроки, по оптимальной цене, с минимальными потерями. То есть, Проще говоря, это возможность быстро продать товар, ну поменять на деньги. И при этом не потерять в цене. Насколько это важно для бизнеса? Ну, это очень важно, да? потому что ликвидность определяет скорость развития и устойчивости бизнеса. В зависимости от вида бизнеса, ликвидность может быть низкой, средней или высокой. Ну, например, когда говорим про ликвидность, кстати, это не обязательно ведь думать про закрытие бизнеса. Это да, в принципе оборот товара тоже же имеется в виду и это. То есть, можно чаще всего люди думают, что ликвидность это ликвидировать бизнес. Нет, это не обязательно, ну, это для непрофессионалов, объясняю, да? то есть, даже то, обычный товарооборот, то есть насколько там, когда говорят, что покупают, как горячие пирожки, это говорят о том, что ликвидность высокая, да? то есть быстро продается. Ну, это отлично смысл тогда у тебя у тебя может быть товар, который стоит там, на миллион дороже, чем ты его купил, но он продастся очень тяжело там, через 5 лет. Либо там, либо очень быстро, допустим, каждую минуту. То есть, поняли, да, смысл? Ну, например, возьмем рынок недвижимости. Он очень популярный, но при этом мало ликвидный. Купив квартиру, например, там, ну, возьмем какой-то пример, не вар, там, 100 тысяч долларов. Ну, если взять для примера, что это какая-то реальная рыночная цена, там, в пункте в городке, неважно. То есть, сам смысл поймите. Значит, за 100 тысяч долларов по реальной рыночной цене с целью перепродать ее там за 110 тысяч долларов. Но вы не можете рассчитывать на быстрое решение проблемы. Скорее всего, продавать будете очень долго. Да? От одного месяца до года, а можете больше. Смотря. Мы не говорим о возможности продать за 25 тысяч. По такой цене возможность продать очень быстро возрастает в разы. Но тогда и потери бизнеса большие. Мы же говорим про какую-то прибыль. То есть, про бизнес. Бизнес должен принести прибыль. В данном случае ликвидность, это не только возможность э, продать товар быстро, с минимальной или вовсе без протери, а продать быстро, да еще и с прибылью, что очень сложно в секторе недвижимости. Другое дело, например, акции каких-то крупных и известных компаний, ну там Apple, Microsoft, Tesla, ну и так далее, то есть такие, которые на слуху, да, вы понимаете, мы не говорим про какие-то... Там угробленные компании, которые никто, о которых никто не знает, они никому не интересны. Конечно, там будет дефицит покупателей, там их не продаж. Это, ну, классные, о которых популярные, о которых все знают. То есть на них всегда есть спрос и предложение. Вот там ликвидность намного выше. Так, там всегда есть покупатели. В таком случае можно быстрее осуществлять дел, сделки по реальным рыночным ценам. То есть купил быстро, продал. Купил, продал. За 100 тысяч долларов купил акции, хоть за миллион, за 10, за 100 миллионов, ну и так далее. То есть купил кучу акций и продал их очень быстро, потому что всегда есть спрос, всегда есть предложение. Конечно же там выгоднее. То есть бизнес, далее, следующий момент, который важен. Бизнес без оборотов не живет. Обороты зависят от ликвидности, ведь по сути от спроса на товар. Соответственно ликвидность это очень ну, важная составляющая да, для существования рынка. Ликвидность – это возможность поменять товар на деньги, так как деньги можно легко купить, ну, то есть за деньги можно легко купить другой товар, да, то есть это на самом деле мост, это же переход. Что же может быть ликвиднее, чем обмен денег на деньги? Это к слову о валюте, да, то есть… Конечно, валютная, валюта и есть самый ликвидный товар. То есть это деньги на деньги. Вот за сколько времени можно продать квартиру за 110 тысяч? Сравните во времени с акциями там, крупных компаний. А сравните, что такое 100 тысяч долларов поменять вы, там, не знаю, в 90 тысяч евро или 90 тысяч евро в доллар. То есть деньги на деньги, поняли? То есть это уже, ну куда ликвиднее, то есть уже меняем деньги в день, Не товар в деньги, а деньги есть товар. То есть это максимально ликвидный товар, который может быть. Поэтому валютный рынок самый классный. Криптовалютный он тоже интересен, но есть нюанс. Крипту не, сам, не всю крипту можно быстро продать. Крипты там, в каждый день выдумывают новые и новую криптовалюту. Она не, в каждой, ну, не всю крипту можно продать. Поэтому на данный момент пока что надо понять смысл работы с валютным рынком, тогда можно уже и на крипте работать. Но ну, я имею в виду фиатную валюту, обычную валюту, да, то есть стран. И потом ее сравнивать, например, с крипто и также же самоторговать. Ну, то есть смысл торговли, это мы на практике разберем, конечно. Смысл торговли там, в принципе, идентичный. Значит, дальше. На уровне валют, конечно же, тоже есть более ликвидные и менее ликвидные валюты. Ну, те валюты, посредством которых осуществляются международные торги, высоко Так как их используют, использование обусловлено большой долей сделок, что и увеличит их оборот. Ну, например, такие ну, крупные страны, американские, ну, доллар там, и так далее. Вот такие валюты, они там в спросе. Э, валюта такая, как, например, украинская гривна, там, не знаю, э, тенге какой-то казахский, э, рубль российский, ну и так далее. Вот эти валюты, они, ну, по ним спроса нету, поэтому они не участвуют в валютном рынке международном. Да? То есть там все равно в долларах. То есть нефть продается в долларах. Это самый вот, э, доллар самая интересная валюта. Ну и евро также интересно. Великобританский фунт, ну и так далее. Мы дойдем как бы до этого, где-то примерно на А, в конце лекции, кстати, мы уточним, какие валюты и участвуют. Ну, вот эти, да, потому что все, весь товарооборот глобальный, да, то есть на международном рынке, ну, происходит через эту валюту. Далее, следующий момент важный, это капитал. капитал ну, с капиталом связаны такие понятия, как оборот, прибыли, ресурсы, ну, знания. То есть, знание это что же какой-то капитал? Ну и можем рассмотреть в деталях определенные взаимоотношения. <coughs> ну, например, оборот в отношении прибыли. Для большой прибыли важен оборот. Но если оборот большой, например, да, то есть может быть такое, что большой оборот, а прибыль очень маленькая. То есть построил там крупнейший завод, он производит спичку, да, то есть толку тогда с него. То есть это очень плохо, да. То есть это дает э Дает какую-то, наверное, стабильность, не знаю, но ну, очень неприбыльно. То есть, какой-то там процент вложил 100 миллиардов, а тебе приносят в год там 1000 долларов. То есть, бред, да, какой-то. Это не вариант, то есть, это крайность какая-то, это плохо. Если наоборот, там, оборот, оборот очень маленький, а прибыль очень большая, да, то есть, купил там какую-то безделушку за 3 копейки и продал ее за, там за миллионы. Это круто, но это нестабильно. Мы не можем говорить про какой-то стабильный стандартный бизнес. Соответственно, надо какой-то баланс, да, находить. Как это все должно работать. Но в любом случае, естественно, чем больше оборот, тем больше и прибыль должна быть. Соответственно, прибыль, для, для понимания, прибыль меньше 2% в месяц от оборота, это обычная ситуация. Да? Прибыль более 5% в месяц, это очень хорошо, но очень редко для крупных бизнесов. То есть, это только для мелких, для крупных это редко. В зависимости от доли прибыли к обороту, можно увеличить прибыль, увеличив объем финансирования. Но, для, например, да, то есть, если какой-то, например, с какой-то суммы выходит определенный процент, соответственно, если мы увеличиваем эту сумму кратно в несколько раз, и процент должен увеличиться, ну, то есть, кратно то же самое. Но это же не всегда так, например, почему именно? То есть, давайте рассмотрим. Для традиционного бизнеса это возможно только теоретически, поскольку это во много зависит, зависит еще от других факторов, таких как объем рынка, да, то есть то, что важно. Толку производить больше, если не, никому продать. То есть объем рынка, это имеется в виду еще и, и объем рынка, еще и клиенты, естественно, насыщенность рынка, величина производительных мощностей. Толку, что там объем рынка позволяет, а у тебя мощностей нету столько, да, то есть для производства чего-либо. То есть ты можешь денег больше бухать там, на рекламу, чтобы больше продать, и а заявок будет больше, а по факту производства меньше. Ну, то есть, производительных мощностей, то есть, всяких там машин и так далее. Или там э, само помещение не позволяет, а что помещение поменяет, там совсем другие нужные объемы инвестиций, ну и так далее. То есть, не оно не прям кратное, оно более сложная штука. Рабочее время, оно может тоже меняться, законодательная база, отлаженные какие-то процессы, да, там человек отвечает за вот это, это и это. То есть ты не можешь его прям ну, резко там изменить, что-то там добавить. Или там э, какая-то машина производит вот столько-то э, ну, не знаю, чего-либо чего там вот столько-то, определенный досок, там, не знаю, 100 досок. Ты если увеличил, ты должен, она стоит слишком дорого, ты не можешь просто постепенно в процентном соотношении увеличивать инвестиции, и так же само там будет не 50 досок, а 51 доска, 55 там и так далее, и будет 50 другая машина, еще 50 сделать, ну и так далее, не будет 55, 57, 60, ну и тому подобное. Поняли, да, человек? А вот для финансовых рынков это не только теория, а еще и практика. То есть это реальность, это факт. В зависимости от прибыльности торговли в процентном соотношении можно легко увеличить объем финансирования и мультиплицировать эту прибыль. Ну вот, например, при инвестиции объемом в 100 тысяч долларов США, например, в какой-то материал для производства, вот мы прям реально сравним, рассмотрим это на, на графике, да? то есть ежемесячная прибыль, например, составляет от 1 до 3%, ну положим 2%. Если увеличить инвестиции в 10 раз, то есть до 1 миллиона долларов, то прибыль станет меньше 1% на самом деле, так как увеличение объемов сырья влечет за собой необходимость увеличения производственных мощностей, человеческого ресурса, расширение клиентской базы, не говоря уже об изменении процессов, соответствии законодательной базе и так далее и тому подобное. То есть для этого нужны определенные точные пороги времени и управленческого капитала, то есть еще и каких-то знаний, еще какие-то сложности появятся там и так далее. То есть без дополнительных денежных, временных и интеллектуальных инвестиций в процессы бизнеса, а возможно и изменений процессов внутри или полностью схемы бизнеса, появятся узкие горлышки переходов между процессами, и, и прибыль упадет в процентном соотношении. ну То, что принесет к снижению рентабельности. На финансовых рынках же, говорим о международных, естественно, кроме того, что при инвестиции в 100 тысяч долларов прибыль составит, во-первых, от 5 до 10%, это с, с минимальным, кстати, риском, ну, это мы потом на практике это поймем, когда будем формировать финансовый, ну, финансовый план торговли. То есть от 5 до 10% ежемесячно, при меньших в сравнении с предыдущим примером внутренних расходах, да, то есть то, что важно еще, что уже в 3,5 раза больше, чем на других рынках, бизнес легко масштабировать, увеличив объемы в 10 раз. Таким образом, при инвестировании 1 миллиона долларов пропорционально увеличится прибыль, так как нет традиционных факторов, неблагоприятно влияющих на прибыль. Нет производственных мощностей, сегмента рынка, государственных барьеров там и так далее. Нет узких горлышек. Вот в чем смысл. Финансовые рынки в совокупности это крупнейший мировой рынок, и проблем с ликвидностью, естественно, нет. Ну, то есть, если здесь есть проблемы с ликвидностью, например, были бы, то... то в другом месте их просто бы не было. Ну, то есть, это же глобальный рынок, вот, максимально возможный. Больше нету, не существует. Все необходимые инфраструктурные и закупочные объемы брокерами задействуются автоматически. То, на что качественные показатели управления бизнесом, это никак ну, не влияет на качество. Соответственно, то есть, вот видно очень хорошо на графике, вообще нет, no problem. Как бы, только надо понять, как это все делать, да и все. Далее, что касается знаний и ресурсов. Чем сложнее бизнес-модель, да, тем больше знаний и ресурсов требуется. Ресурсы, а именно финансирование, рабочая сила, рабочие площ площади, э, инвентарь ну и так далее, зависят от сложности бизнес-модели. В любом бизнесе есть порог входа, да, то есть минимальная стартовая сумма, то есть с которой можно начать какой-либо бизнес. Там, взять хоть бы и франшизу там какую-либо, например, Макдональдса, там минимум, не помню, то ли 200 тысяч, то ли миллион, э, минимально, чтобы начать сотрудничество. Но чем крупнее бизнес, тем больше порог входа, это логично. И это нормально на самом деле, но это усложняет сам вход. Так как порог входа предполагает наличие двух основных ресурсов – точные суммы денег для приобретения и частичной аренды необходимых элементов, будь то площади или рабочая сила, э, и наличие человеческого капитала и большего объема знаний для умения контролировать все процессы. Предпринимателю сложнее или даже иногда невозможно быть в бизнесе, в котором порог 50 миллионов долларов, имея в наличии только 5 миллионов и мало, каких, мало знаний. Потому что у него еще нет расчетов и нормативов ведения такого бизнеса с меньшим капиталом. И нет других участников такого же бизнеса, которым это было бы на руку. А напротив, есть какие-то конкуренты, которым это точно не надо. Ну, например, вот для примера. Возьмем, определите разницу порога входа в следующих нишах бизнеса. Э -э ну, возьмем завод по производству мебели. Ну вот, есть определенный там какой-то высокий порог, да? Вот, завод по производству мебели, один тип бизнеса. Другой, магазин по продаже этой мебели, ну или такой же мебели. Далее, другой тип бизнеса, торговля акциями компании, производящей и продающей мебель. И третий, торговля валютой страны, на которой торгуют акциями компании, производящей мебель. Уловили суть? То есть можно построить завод или магазин дистрибьютор заводских товаров или купить часть завода, то есть акции. Для первых двух вариантов порог входа разный, но фиксированный. То есть э, если стоимость магазина по определенным стандартам стоит там э, определенную сумму, ну n какую-то сумму, то и никак нельзя уменьшить в половину без снижения необходимого качества. Ну не, не откроешь же магазин там без стекла там или поставишь какие-то дешевые стекла потому что меняет имидж соответственно ценовая категория упадет ну и так далее много там много цепочка да, пойдет полностью не так то есть нельзя построить автомобиль сэкономить одно колесо не поставить без одного колеса тут поняли по смыслу значит ээ... Это и есть порог входа. Для третьего же, ну или там то же самое для завода, есть какой-то там порог, да? завод должен состоять, там из вот для всей схемы, чтобы он работал, на полную мощность, там из того-то, того-то, того-то, того-то, нельзя без одного болта запустить, да, то есть айфон не будет тем айфоном, если там не хватит одного болта в нем. Для третьего же, например, для акций, он может сильно меняться в зависимости от плана инвестирования. То есть может быть как 5 тысяч, так и 5 миллионов. То есть можно купить так и 500 миллионов долларов. Можно купить акций много, мало, то есть одну, 5, 10, ну не одну, там пакетами, да, то есть пачками. Но ну, в любом случае он условно уже, уже эм, более эм, подвижный, динамический, да. Более того, при покупке акций завода выбора опять два. Можно инвестировать долгосрочно и получать дивиденды. Ну, то есть, купил акции, частичка прибыли компании будет тебе приходить. Чистая прибыль, которая будет передаваться на дивиденды, если не будет реинвестироваться. Но ну, это, опять же, мы на практике разберем. Ну, в общем, какую-то часть, там, долечку, ну, кто самый богатый. То есть, хозяин какого-то завода. Или, там, фирмы, ну, и так далее. Так вот, акционер, он, по сути, в каком-то смысле, он же не, не то, чтобы в каком-то смысле, он тоже частично владелец там, компании, завода ну и так далее ну, возьмем это компания, потому что завод это уже форма организации внутренняя а по сути это компания ну в общем вы, может получать дивиденды или купить и продать дороже а акции эти через определенное ну короткое или длинное время при этом нет проблем с оперативным или стратегическим управлением компании да, то есть есть там сотрудники, менеджеры там и так далее, ты являешься совладельцем на валютном рынке порог условно отсутствует в принципе, да, то есть можно купить и продать как один доллар, так и 1 миллиард долларов. То есть вообще, ну, суммы нету, нету вот этого порога. Соответственно, этим можно заниматься э, немножко проще. Сам порог, уже раз порога нету, значит проще заходить, проще выходить, да? Почему в странах СНГ зачастую выбор падает на первые две ниши? Ну, потому что есть вакуум в знаниях. Да, то есть в последних двух направлениях то нету, нету достаточных знаний. В первых двух там, завод по производству мебели, магазин по продаже мебели. Можно условно говоря пощупать товар, да, то есть его видно. За счет этого бизнес внешне кажется более легким для управления и требует меньших знаний и расчетов. Но это отнюдь не так, потому как в них очень много внутренних и подводных камней. С которыми бизнесмен сталкивается уже в процессе управления бизнесом, а сами принципы торговли в любой сфере одни и те же и сводятся к простому расчету – вложить 5 и вывести десять. Остальное это стереотипы, основанные на опыте близких, которые в прошлые времена не могли позволить себе управление капиталом, а могли работать только в государственных, производственных каких-то схемах, которые запрещали заниматься торговлей в принципе, это же было незаконно, это называлось спекуляцией, и было запрещено. В нынешнее время все изменилось. Без продаж, без бизнесменов или так называемых спекулянтов экономики вообще не существует. Какой смысл производить, если нет клиентов? если нет продаж. Коммерция – это двигатель экономики, поэтому бизнес в разных нишах растет, а привычки человека остались прежними. Их тяжело поменять, тем более, что в СНГ э, институтов, которые обучали бы торгам на биржах, фактически нет. Ну а с развитием технологий, в частности интернета, становится возможным приобретение знаний и с легкой заключать сделки э, онлайн. Накопив необходимый объем знаний, вы открываете для себя путь к другим возможностям Появляется и понимание того, откуда взять ресурсы и как ими пользоваться и приумножать Опять же, это все, конечно же, на практике, да, то есть забежали немножечко вперед Дальше, из характеристик, следующий пункт, это географическая принадлежность Важна ли она для бизнеса или нет? Конечно же важна Ну то есть межбанковская внебиржевая сеть не зависит от политики и интересов отдельных участков да, то есть Что это дает? Ну вот определите, например, разницу между следующими направлениями. Импорт, импорт товаров, там, экспорт товаров, внутреннее производство и реализация, торговля на биржах других стран и торговля на внебиржевом рынке. Да, то есть сейчас проведем параллель. Как правило, бизнес вести хорошо, когда законы способствуют развитию бизнеса. Но это ведь не всегда так. И это логично. Каждое государство в общем поддерживает предпринимателей, но при этом желает контролировать их. И к тому же администрирует свои министерства э, и связи с другими государствами. Естественно, это сказывается не лучшим образом на частном секторе, на частном бизнесе, когда гиганты борются, ну в смысле страны между собой, где политические какие-то решают вопросы, летят щепки с крупного бизнеса, ну а с малого-то и подавно. По импорту и экспорту все понятно. Закрыли границы, и бизнес потерял контракты, а это клиенты, это производство, ну то есть, по сути, это жизнь бизнеса. Риски по производству и реализации внутри страны, с этой точки зрения, тоже велики. Принятие определенного закона или директивы может привести к закрытию бизнеса. В этом случае следует учитывать риски, связанные с ликвидацией бизнеса, или порог выхода, да? то есть есть порог хода когда мы начинаем бизнеса, есть порог выхода, когда надо из него выходить. И с наименьшими желательно потерями, да, то есть э, надо это учитывать, да? где можно остановиться, то есть чем ты рискуешь Первый шаг, запустить бизнес, это первый шаг, он важный, конечно же Второй шаг, управлять им качественно, это может, ну, на самом деле это не один шаг, это множество, ну скажем, второй этап, да? и третий как бы в любом случае, да, то есть жизненный цикл таков, и закрыть бизнес. Это последний, но не менее важный. Надо его уметь закрыть, если он не пошел, да. То есть можно, конечно же, ожидать, что там все вырастет, и тебе повезет и так далее. По процентному соотношению есть статистика, сколько традиционных бизнесов открывается в каждый год, и сколько из них закрывается. На самом деле статистика очень плохая. И, ну, есть для этого, конечно... Есть этому как бы объяснение, но тем не менее надо быть готовым, что, ну, точно, то есть не помирать человеку не придется, если бизнес остановился. То есть надо его закрывать, открывать другой. Ну, это легко понять. Рассмотрим в жизни цикл бизнеса, в который входят. Начало – это соединение и запуск каких-то процессов, да, то есть, ну, инвестиции, от инвестиций начальной до всей организации и первой продажи, ну, то есть до продаж организации какой-то системы. Потом идет развитие, рост объемов, рост показателей, до кульминации или пика роста. И потом есть упадок, то есть падение объемов и показателей после пика роста. Ну, и завершение, то есть закрытие. И это может быть гигант там любой, ну, вот, Nokia, если кто-то помнит, да, какие крутые телефоны были, но они были гигантами. И на данный момент, как бы, это видео, кстати, когда будет кто-то, может смотреть через несколько лет, уже Apple не будет гигантом и Samsung. Но на данный момент вот Apple, Samsung вот гиганты. Но когда-то за них даже не знали, то есть знали за Apple. То есть, неважно, насколько крупная компания, какой-то момент может быть такой. Как закрыть бизнес? То, что вчера еще приобрели новым, да, то есть задумайтесь. Будь то компьютеры, мебель, разного рода оборудование, не говоря уже о долгосрочных каких-то контрактах. Можно это рассмотреть на э, хоть бы на дистрибьюторских магазинах, например, Вилта-магазин, вот, там. компьютеры, мебель там и так далее, оборудование, не говоря уже о долгосрочных каких-то контрактах, аренды, контракты с рабочими. Все это будет продано уже за другую цену, более низкую. Да? То есть, опять же, даже если тут компьютер новый. Э, ну, он уже не такой новый, прошла неделя, все равно его уже придется продать, хоть бы, в лучшем случае, хоть бы за полцены. То есть работает, опять же, закон спроса и предложения. После запуска бизнеса тормозной путь, так называемый, очень длинный, и дорогой, нельзя обойтись малыми потерями, да, то есть надо аренду, ты там заключил договор, ты не можешь так просто остановиться, то-то ты купил, уже оно никому не надо, там ты заплатил, ну и так далее, кучу дел на, ну, денег поплатил, и в итоге ты остановиться ну, проблемно. То есть, если выйдешь с половиной денег, с половиной, то это еще ух, отлично. На биржах этого нету. Вот в сравнении, да, то есть поскольку все условно берется в аренду на любой срок и без обязательств продолжать, в этом и преимущество. То есть, грубо говоря, взял компьютер, все, все что ты не взял, все в аренде на неопределенный срок, можешь остановиться, когда хочешь и все, но нет никаких каких-то санкций ну, или рисков. Остановиться можно в любую секунду, в зависимости от ликвидности актива сделать это можно без потерь даже. Если это акции в крупных компаниях, продать их можно легко и быстро. Если это валюта, так еще быстрее. Это же деньги на банковском счете. Просто перестали проводить транзакции, деньги остаются на счете, и их можно выводить когда и куда угодно. То есть на валютном рынке то есть практически вообще тормозного пути, и уж даже нет. Это вопрос о закрытии, конечно же. Но если говорить о законах, и привязанности к местности, то можно, ну, по географии, да, то можно отметить, э, что такого рода факторы не мешают, а напротив, э, увеличивают объем и скорость движения цен. Следовательно, дают возможность фиксации большей прибыли. Об этом будем говорить еще при формировании прогнозов и анализа рынка, то есть это дальше, далее будет как оно двигает цены, и то, что происходит географически в странах для какого-то традиционного бизнеса, который ведется там, это проблема, для валютного рынка, это, например, наоборот, это возможность, да, то есть кто понимает в этом, тот зарабатывает на этом, на всех разного рода и трагедиях, и законах, ну и так далее. Разного рода, например, санкции, закрытие границ или внутренние администрации, внутреннее администрирование путем там, изменения закона в любом направлении не могут осложнить процесс торгов. Этот процесс происходит ведь не вне страны, этом происходит во многих странах одновременно. Акции известной компании продаются не только на одной бирже. Да? Например, акции Apple, Google, Amazon и так далее торгуются на биржах разных стран, и в США, и в Великобритании, и в Японии. А валютный рынок, это вообще не биржевой рынок, он существует между банками, а банки формируют своего рода артерии для циркуляции денег между странами и между бизнесами. Соответственно, жизнеспособность данного рынка никак не зависит от конкретного государства. Его нельзя остановить, разве что все банки и страны исчезнут разом. Ну, и такой случай нельзя назвать рискованным, так как в мире сама ценность денег исчезла бы в принципе. Более того, сама возможность не быть привязанным к биографии освобождает от необходимости веди, вести бизнес и жить в конкретной стране. То есть можно вести бизнес и находиться в любой стране мира, э, если в данной стране есть интернет, ну и, или телефонеев ну, на худой конец. Другим важным фактором, э, да, то есть интернет, ну ладно. Другим важным фактором для управления успешным, Бизнесом является возможность существования монополии, то есть, ну, вернее, монополистов и попытки манипулировать рынком. Да? Это следующий шаг, скажем, важный при выборе ниши, направления бизнеса. Что такое ну, монополизация или финансовые манипуляции? Ну, это сдвижение цен в желаемом направлении провоцирует выталкивание конкурентов с рынка, правильно? То есть, манипуляции на рынках возможны, если определенный участник или группа участников владеет 30% рынка. Э, вообще, цель бизнеса – это монополизация рынка, да, то есть, захват, есть захватить какой-то рынок. И, соответственно, поэтому есть конкуренция, бизнесы между собой борется. Есть, конечно же, ну, вот определенные законы, как бы, которые мешают в каком-то смысле, ну, теоретически мешают монополизации, но, тем не менее, монополисты есть. Соответственно, поэтому э, какому-то бизнесу двигаться, тем более в начале пути, очень сложно, потому что э, другие участники того же рынка будут, как бы, копать под этим, ну, то есть будут мешать ему развиваться. Это логично. Э, вот, например, для того, чтобы как-то влиять на рынок, на цены, потому что что значит влиять на рынок? Это значит, на цены влиять. Надо иметь минимум одну треть ну, объема рынка. Да? То есть, кстати, вот на фондовом рынке США объем торгов составляет около 400 миллиардов долларов э, в сутки, а на валютном около 5 триллионов долларов тоже в день, в сутки. Да? Это получается, то есть, чтобы сдвинуть этот рынок, надо... ну поняли Треть. Это 150 миллиардов где-то на фондовыми, где-то полтора-два триллиона на валюту. Эм, ну, то есть... Давайте детальнее рассмотрим. Доля занимаемого участников рынка традиционного может определить наличие конкуренции и риск нахождения на данном рынке. Риск нахождения на данном рынке обусловлено борьбой с, борьбой с более крупными игроками или конкурентами. Любой конкурент и вообще любой бизнес движется естественным образом к монополии. Именно поэтому борьба неизбежна. Во многих странах, конечно же, есть антимонопольные законы, и они зачастую не предполагают всех возможных факторов, и опытным игрокам не составляет труда обойти их. А это чревато крупными рисками, ну, крупным риском, вплоть до банкротства малых участников рынка, естественно. Ну, например, возьмем вот на, на, на примере вторичного автомобильного рынка. Да? То есть, участник, определенный какой-то участник владеет там 10 автомобилей автомобилями, определенные там модели весь рынок составляет например тысячу, ну, берем такой маленький пример, то есть маленькие цифры чтобы легко смысл, по смыслу было посчитать, другой участник владеет 350 автомобилей то есть 35% рынка если участник второй да, ну, там, условно участник номер два или там Y он если этот участник сдвинет цены вниз на 10% то участник X, то есть первый он не сможет противостоять ему и окажется в сложной ситуации. Если же наоборот, X сдвинет цены, Y ничего не угрожает, так как доля участника X слишком мала на фоне величины рынка. Таким образом, участник Y может манипулировать рынком и выбить участника X из данного бизнеса. И так оно, как зачастую, и происходит Всегда есть кто-то, кто владеет Большей долей рынка И может помешать прогнозам То есть, может что-то спрогнозировать, что вот, привезу эти автомобили Или продавать там, я не знаю Опять же, для На любом рынке такая Такая ситуация может произойти Я не говорю, возьмите там мебель Хоть, не знаю Производство, хоть холодильников Хоть ресурсы, там, турист, турфирмы Ну, что угодно, короче там может легко выбить и помешать прогнозам. Можно спрогнозировать на основании того-то, того-то, того-то, то есть какие-то логичные вроде, и, но ну, и испортить результат какой-то монополист, результатом финансового анализа других участников, что делает бизнес более неопределенным. На финансовых рынках, в частности на валютном, чтобы сдвинуть рынок против определенного участника, Х с объемом в 1 миллион долларов США, вряд ли кто-то пытался бы сделать это в принципе, да? потому что, учитывать величину рынка в целом, 5 триллионов в сутки, даже если бы это было возможно, и кто-то бы попытался сдвинуть рынок, сумма в 1 миллион это даже не капля из 5 триллионов, это не имело бы никакого смысла и не принесло бы прибыли. Но даже если бы и был бы смысл, нет столь богатых трейдеров, которые могли бы это сделать. Учитывая факт, что самый прибыльный бизнес на нашем веку трейдинг, а самый богатый трейдер это Уоррен Баффетт, тогда же он обладает, ну, не обладает суммой в полтора триллиона долларов. Там где-то порядка 85 миллиардов. Примерно так где он. Но этого недостаточно, чтобы манипулировать рынком. А если бы гипотетически собрался Картель из каких-то крупных игроков, там, Илон Маск, Эт, Баффет, э, Сорос, там, ну, Сорос не такой крупный, ну, он тоже крупный, ну скажем так, кто-то еще первый. Э, Бернард Арно, ну, грубо говоря, те, кто сейчас первый, «Безос» и так далее, из крупных игр, то они, вот этот картель вместе бы не сдвинул рынок против микроигроков. Они им не конкуренты, никак не мешают. Да еще и при этом существует комиссия по ценным бумагам и другие государственные контролирующие структуры, да, которые пристально следят за попытками подобных правонарушений, есть ну, комиссия по ценным бумагам, антимонопольные законы, которые на самом деле там работают, да, то есть Маск там что-то сказал про крипту и он себе каких-то проблем навлек на самом деле, Но хотя вот и то, манипуляция была не закупка, а манипуляция была массовая, это мы говорим, кстати, на, э, при формировании прогнозов, как оно двигается и как это все, это еще примеры еще с, давней, с Джорджем Соросом, Маск это просто сейчас повторяет какие-то. Так что в данном смысле данный вид бизнеса куда безопаснее, точнее в исполнении прогнозов, нежели другие рынки. Еще одной важной, следующей, вернее, важной характеристикой не только для удобства, но и для масштабирования бизнеса является возможное рабочее время ниши. То есть рабочее время сессии. В любом бизнесе важна скорость исполнения сделок, ну транзакций. Ну, это ликвидность, да, то есть оборот. Купил, продал, купил, продал. Но также важны и отрезки времени В которых могут быть совершены эти сделки Ну например если там, э, какое, какое бы желание Сколько бы сотрудников не было Продавать например одежду, автомобили Недвижимость там, и так далее В ночное время это не получится сделать да? То есть ты можешь продавать там, По автомобилю в час Но это будет только в дневное время В ночное время ты не можешь Как минимум на систематической основе А ведь если бы рабочее время Можно было бы увеличить вдвое или втрое то и прибыль пропорционально увеличилась бы. Да? То есть нельзя продавать дом ночью, когда все государственные организации закрыты. Нельзя продавать несезонные вещи по высоким ценам вне сезона, например, кабриолеты зимой. Международные рынки в этом смысле такие возможности предоставляют. Так как в любой момент суток, в какой-то стране день, и есть определенное количество банков, осуществляющих операции в будние дни. Таким образом, при наличии рабочей группы или стратегии, можно увеличить рабочее время максимально. То есть, хоть по сменам можно работать. На самом деле, есть три сессии, да, так называемые. Вот как на заводах есть, вот там, по сменам завод может работать какой-то определенный, то вот другие бизнесы не могут. Так вот, на валютном рынке, в принципе, это можно. Есть три сессии, в которых работают вот эти рынки. Первая – это европейская сессия. Ну, это утро по европейской, в европейской части земли. Время, когда открываются европейские биржи, первая открывается лондонская биржа. Ну, а за ней парижская, франкфуртская и так далее. Работа не до пяти, но уже в три с половиной наступает утро в США. И начинается американская сессия, то есть одна на другой. Да? Э -э ну, начало работы американских бирж. Самое активное время для торговли. Так как работает европейские и американские биржи одновременно, затем в 11 наступает утро в азиатском регионе и начинают работать азиатские биржи. Азиатская сессия, э, время работы азиатских бирж. На час позже начинают работать австралийская и новозеландская биржа. Ну, Но это время еще называют, типа австралийская, естественно, она слишком мала и входит в азиатскую, на мой взгляд, поэтому не будем ее выделять как отдельно. То есть их три, в принципе, крупных. И так работают крупные финансовые компании круглосуточно. Так может работать любой трейдер, ну, либо имея, конечно, команду трейдеров, работающих по смену, либо выбирая рабочее время по желанию. То есть, можно днем, можно ночью, когда угодно. То есть, я думаю, это в принципе понятно. Подводя итоги изучения характеристик рынка, рассмотрим, каким образом они влияют на эффективность бизнеса по различным нишевым типам. Да, то есть, можно вкратце рассмотреть вот основные характеристики для выбора ниши, упрощенный список. Свободное ценообразование – то есть, первый, да, это у нас производственный бизнес, торговля недвижимость, да, недвижимостью, торговля финансовыми инструментами. Там и валютный и фондовый рынок вместе, да, то есть. Свободное ценообразование – ну, да, в принципе, на всех трех. Уровень ликвидности – производственный бизнес средний, ну, торговля недвижимости низкий, торговля финансовыми инструментами высокий – Порог входа-выхода, ну для производственного сектора реально порог входа и выхода высокий, опасный, да, для торговли недвижимости, ну какой-то средний, для, ну, выход, для торговли финансовыми инструментами, ну, порог очень низкий, то есть он условно вообще отсутствует. Управление прибылью рисками, да, то есть на производственный бизнес, это средний, какой-то низкий, в общем, на торговле недвижимости тоже какая-то средняя и управление, то, то есть в один клик на фондовом рынке. То есть развитие двигатель, технологический прогресс дают такие возможности, что тут только надо немножко научиться. И... Географическая зависимость, ну то есть для производства логично она есть, для недвижимости есть, там что-то случилось в какой-то стране, все, то есть или война или что-либо, все, и потеряли... Дома и земли, и да что угодно. То есть там ничего, там заводы и тому подобное. Для финансовых рынков это отсутствие, географическая зависимость. То есть неважно, что там, где там происходит, ты не находишься вне страны, твой бизнес вне конкретной страны, он ну, в земном шаре. Возможность манипулировать, ну, на производстве, конечно, высокая. В недвижимости тоже высокая. На фондовых, ну, на финансовых, вернее, площадках, ну, ее нет практически. Рабочее время, ну, Производственный сектор, там возможность как бы нормальная. Рабочее время можно там в три смены хоть. Торговля недвижимости? Ну, нет, нельзя. Финансовые инструменты? Тоже можно. Ну, то есть, как... Если детально, вот можно тут уже рассмотреть на другой схеме, да, и нажать на паузу, ну, детально-детально просмотреть, то есть, по каждой. Что у нас тут? Есть... Завод, магазин, фондовый и валютный рынок.